Привет, друзья! Сегодня записываю обзор на курс Натальи Абрамович, который вы так просили. да, кто-то я по нескольку раз просил. Наконец-то я до него дошла. Как новичку с полного нуля зарабатывать от 6 тысяч до 9642 рублей. Интересные суммы пишут. А, значит, о, пожалуйста, я не заметила даже эту надпись вначале. В день без вложений. Сразу скажу, что с вложениями. Зачем написали без вложений, непонятно. Короче, у вас есть 10.40 в день. Короче, два сообщения. Почему два, тоже непонятно. Так, без рассылок, без поиска, без продаж, без, О, без партнерских программ. Значит, во-первых, многие из вас повелись на фотографию девушки молодой, да, ну... Милая девушка такая вряд ли будет обманывать. На самом деле это вовсе не девушка, курс написала, так как курс в формате видео, и там рассказывает нам весь курс мужчина. Как бы, может, да, кто-то из вас новенький, да, на моем блоге. Обзоры мои раньше не смотрел. Я вам много раз говорила. Не обращайте внимания на фотографии на сайтах, на отзывы на сайтах. Это все очень легко подделывается. Эта девушка может зайти сейчас на этот сайт и сама сознание потерять от того, что она находится на чужом сайте. Ладно, я не знаю на самом деле, кто это и что это. Это не так важно. Важно следующее, что вот что нам нужно делать. Так, два раза в день делать отправку письма. Почему два раза в день, я так и не поняла. Может, кто-то хочет пять раз отправить. Так, нам не нужно ничего. 10-40 минут. Так, нам ответят потом а, в день. Значит, за одно письмо 2-3 тысячи рублей. Лучше всего отправлять письмо через 7-9 часов. Ничего не понятно. Так, не нарушать законы. Все. Нет никаких котов в мешке. Куча отзывов. А, судя по тому, как я уже знаю, да, метод заработка, откуда эти скриншоты? В той системе, где... Мы работаем, там такого, по-моему, нет. Ну, ладно, что еще? Ой, ну, в общем, тут еще какие-то скриншоты и, в принципе, все. Суть заработка в следующем. Мы работаем на глопарте. Да, я, значит, скажу так, что а, эти методы, они все работают, которые нам рассказывает автор, мужчина какой-то, не знаю его, Значит, он нам рассказывает два способа работы с Глопартом. Всем нам они известны, правильно? Первое – это работать партнером. Второе – это продавать свои курсы. Все. Ну, на Глопарте, в принципе, там больше выбора-то и нет. Что касается вот этих сообщений. Они действительно есть, но они платные. Почему я вот как-то сразу не заметила, да, что тут вот где без вложений? Вот, без вложений. Ну, как без вложений? Если сразу же начинается в видеокурсе, то есть мы берем партнерскую ссылку там любую, идем в услуги на том же глопарте и платно просим, там, там есть такая, такие вот услуги, может, вы видели, да, что люди рассылают ваше рекламное письмо по своим партнерам. За это они берут деньги, это не бесплатно. Я не знаю, там как-то... А, ну, автор говорит, там как-то бесплатно он еще покажет способ. Да, простите, тогда автор, значит, я просто не, не стала смотреть, но я бы так полистала, но ну, нового ничего абсолютно для меня. Единственное, я посмотрела вот этот платный способ, ну, как бы я его знаю, ничего нового, написал там человеку, заплатил ему денежку, он по партнерам заслал вашу партнерскую ссылку или там вашу ссылку на ваш продукт какой-то, если вы продаете, и там уже неизвестно, кто-то что-то там кликнет, заработаете вы или нет, это неизвестно, как бы это не сто процентов, Как говорит автор, вот здесь 6 тысяч в день, и еще и тем более 9,642. Не знаю. Так, а вот бесплатный способ, я даже, ну, предполагаю, если мы работаем на глопарте, то можно просто написать кому-нибудь в самом глопарте, там, какому-нибудь топовому продавцу и попросить, там, пожалуйста, там, да, ну, как бы я уже просто курс какой-то подобный видела, там рассказывалось, что можно так писать, там, автор, помогите мне, там, пожалуйста, там. Я вам там потом что-нибудь тоже сделаю. Или же там, если вы автор, молодой автор, да, новенький, первый курс продаете, можно поставить там отчисление 90%. Ну, что-то такое, 100% я здесь не хочу честно смотреть, но надоело одно и то же. вот. А второй способ, также нам автор показывает, как продавать свои курсы, бесплатно их где-нибудь скачать, в бесплатном доступе, да, которые, ну, бесплатные курсы, и продавать их от своего имени, ну, как-то так, ну, вот, в принципе, и все, что еще рассказывать, не знаю, ничего нового я не узнала, блин, ждешь-ждешь, уже какие-то два сообщения, и вам также было интересно, я знаю, мне многие писали из вас, что как-то доверились девушке, да, а на самом деле, ну, даже вот в видеоуроке автор мужчина, ну, рассказывает в аккаунте вот этой вот самой Натальи Абрамович. Он там ходит, вот он создал себе просто такой левый аккаунт с именем этой девушки. Ну, придумал по-любому. А, значит, ладно, будем заканчивать. Все, на этом обзор весь мой заканчивается. Я думаю, всем все ясно. Смысла дальше рассказывать больше я не вижу. Всем спасибо за внимание. Всем пока.